Магазин Мототек представляет квадроцикл с Spilgier Outlet. Модель оснащена двигателем 150 кубических сантиметров, есть также его варианты с 200-кубовым мотором. Двигатель воздушно-масляного охлаждения. Здесь вот установлен масляный радиатор. Оснащен квадроцикл коробкой вариаторной. Здесь передача вперед, нейтральное положение и передача назад. Кстати, очень удобная кулис. А, спереди установлены длинноходные амортизаторы, которые регулируются по жесткости. Уже модель на шаровых опорах. И установлены спереди на каждом колесе дисковые тормоза. Все шаровые шприцуются, то есть это очень удобно, это не на один день. А также спереди установлены десятые колеса. Есть, кстати, такой очень удобный способ завести мотор, то есть кикстартер. Это очень большая редкость квадроцикла. Также сзади установлен моноамортизатор, который тоже регулируется по жесткости. Монотормоз, который на, вс на всей оси стоит. И в этой комплектации есть фарко. Сзади установлена широкая и высокая резина по профилю. Для, более, для большей проходимости. На, на руле установлен ручник. А педаль тормоза, которая называется комби-брейк, то есть она тормозит все четыре колеса. Установлен такой делитель. Работает квадрик вот так. Оснащен очень классной светотехникой. Установлены галогеновые фары. Свет очень обалденный ночью. Также есть повороты, которые крепятся сбоку крыла. Они диодные. Это спереди и сзади они. Квадроцикл двухместный, то есть удобно в моем будет. Сидение удобное, мягкое. Задний пассажир будет держаться за багажниками. А также оснащен еще зеркалами и защита для рук.